Товарищ старший лейтенант, появилась цель. Расстояние? Слева около трехсот метров. Ставь собаку на след. Ищи, ищи. Ясно. Товарищ капитан, вас оперативный дежурный. Капитан Белов слушает. Это оперативный дежурный. Будете говорить с полковником Гордеевым. Есть. Я в курсе обстановки. Границу держите до утра. Ракеты и прожекторов не жалеть. Поиск организуйте с рассветом. Ваш главный следопыт на месте? Да, прапорщик Лебедев на месте, в группе Терещенко. Хорошо. Используйте его на полную катушку. Есть. Соедините меня с генерал-лейтенантом Рудковским. Да-да, <музыка> на краю села. Да вроде как подают сигнал. Да они случайно так не мигают. А что у тебя? Куда ведут следы? Ничего не понятно. КСП перетоптано. Так что же делать? Вот что. Перекрой границу и жди команда только так, чтобы муха не пролетела. Понял? Есть. Пионер 36, второму прием. На приеме. Пионер, двигаться верхом каньона и выпускать из виду третьего. Как понял? Отлично. Выполняй. Товарищ прапорщик! Птицы! Впереди взлетели кеклики! Где? Метров двести! Кто-то вспугнул! Ночью кеклики не летают! Бегом туда! сотворите беззаконие на земле дважды и вы вознесетесь на небо. Аллах мудрый, Он все видит, Он все знает. Аллаху, аллах, кто лишит? Аллаху, Акбар! Аллаху, Акбар! Аллаху! Забродин! Я! До прибытия исследователя охранять место содержания. Есть? Подгоняй! Лебедев, я задержан в машину. Сдашь полковнику Кулагину. Есть. Я на левом фланге. Все это весьма прискорбно, господин Тагир это Весьма прискорбно Немедленно приступайте к запасному варианту Уже приступили вещами задержанного здесь и не пахнет. Если спрятал, что так. Попробуй искать иголку с Тагусена. Придется квадрат за квадратом прочесать всю местность. Справимся за пару дней. Товарищ капитан, по рации передали. Сопредельная сторона вывесила белый флаг, вызывает на навстречу офицера. Замечательно. Thank you. Пишите, товарищ полковник. Проходите, Валерий Павлович. Давайте пакет. С вами не соскучишься, капитан. То и шаг, то нарушитель. Не застава в проходной двор. Присаживайтесь, капитан. Переведите, Алексей Михайлович. Уважаемый господин погранкомиссар. 2 июня сего года на советской территории нашел убежище гражданин нашей страны, Муса Нури. В неменяемом состоянии он убил отца пятерых детей. Для разрешения инцидента прошу вас прибыть на нашу территорию. Вместо переговоров по Гранкомиссарский дом. Пользуюсь случаем, чтобы засвидетельствовать свое глубокое уважение. Печать, подпись. Полковник Тагир. Изъято у него что-нибудь? Ничего. Гол как сокол. Экспертиза была? Предварительная. Некоторые симптомы указывают на тяжелое нервное расстройство. Но возможная симуляция. Привести задержанного. Что он сказал? Аллах покарает неверных Нет Бога выше Аллаха И Мухаммед пророк его Есть на земле знамение для правоверных Странствуйте по земле четыре месяца Но вы не ослабите Аллаха А дальше? Ругается. Архамманя Рахим, Архамманя Рахим, Так все <со> время. Аллаху Акбар, один Аллаху <музы> Акбар. <музы> Аллаху Хаким, Аллаху Хаким, Аллаху агвар, Аллаху Агвар. Явный псих. По-моему, надо выдать его с сопредельной стороны, и чем скорее, тем лучше. Да, времени у нас немного. Законом дает для расследования только трое суток. Иначе поднимется такой шум, а это они могут. А зачем нам это надо? Вот, послушайте, утренние передачи. Говорит голос Америки из Вашингтона. Наш собственный корреспондент передает из Бейрута. Южную границу Советского Союза нарушил психически больной человек. Русские пограничники незаконно держат его на своей территории. Этот инцидент куда красноречивее, чем разговоры советских руководителей о соблюдении прав человека, как это бывало и раньше. Русские используют это недоразумение с психически больным человеком для раздувания мифа о шпионаже против СССР. Ну и как? Ну это же несерьезно, товарищ полковник. Вы что-нибудь о психологической войне слышали, капитан? Ваше мнение, Валерий Павлович? По задержанному? Я считаю, с выдачей торопиться не стоит. Почему? Ну, согласно версии, которую подкинул нам полковник Тагир, задержанный перешел границу на левом фланге нашей заставы. Совершенно верно. Правильно. Где остались следы? Ну, взяли-то мы его. На правом. Спрашивается, как он там оказался? Перебежал. С одного фланга на другой. Несколько километров. Ну, на такой заставе, как ваше, все возможно. Но следов-то там не было. Значит, плохо искали. Я за своих людей ручаюсь, товарищ полковник. А я ручаюсь. За капитана Белого. Да, но откуда же он тогда вообще взялся, если не с той стороны? А что, если... он пришел из нашего тыла? Этот ненормальный? Нас смешили, капитан. Уверен, границу он не нарушал. Доказать можете? Нет. Пока не могу. Разрешите товарищ полковник. Идите. Пора принимать решение. Начальник войск Генерал-лейтенант Рудковский торопит нас с нашими предложениями по задержанному. Сопредельная сторона тоже ждать не будет. Не будет сидеть сложа руки. Нам сейчас только международных скандалов не хватало. Что вы молчите? Думаю, Геннадий Олегович, полезное занятие на границе. Я быстро. Хорошо. А почему ты не здороваешься? Здравствуй, Розан. Здравствуй. Я сейчас приду к тебе, ладно? Григороджо, а у меня к вам вот какая просьба. Да? Мы тут нарушения распутываем. Вы расспросили бы своих людей. Может быть, видел кто-нибудь на территории района постороннего человека? Не видели. Точно не видели. Если видели, сразу бы сообщили. Мы же с тобой пограничники нет а ну прокати меня ну давай поехали не могу рузан мы с капитаном торопимся ну почему ты все время торопишься служба Какое у тебя платье красивое. А ты приходи к нам домой сегодня вечером, придешь. Садись, нет, садись. Нет, нет, нет, у нас времени мало. На обедать будем. И прапорщик ждет. Все так, зови. Григорий Джан. Пойдем. Ну, вы знаете, как я уважаю ваш дом, да? Ага. Давайте в другой раз. И большая просьба. Распросите все-таки людей. Может, кто-нибудь видел. Товарищи! На нашем участке границы проводится погранкомиссарская встреча. Мы ее обеспечиваем. Требую максимальной бдительности и четкости действий. Вопросы есть? Пограничным нарядам в районе задержания нарушителя продолжать поиски возможных улик по квадратам местности. Застава равнять Смирно! Разрешите представить членов нашей делегации, господин погранкомиссар, военный эксперт, Медицинский эксперт, переводчик и секретарь. Если вы позволите, мы будем говорить по-русски. Ну что же, это очень любезно с вашей стороны. Добро пожаловать в наш погранкомиссарский дом. Я очень рад вас видеть, господин Гордеев. Я тоже. Я радуюсь каждой нашей встрече. Тихо грабец. Вижу. Быстро вызывай заставу. Третий, третий, я шестой. Тревога. Как поняли, прием. Речь идет о выдаче советской стороной уголовного преступника. Ну он же убийца. То, что Мусанури убийца, это внутреннее дело вашей страны. Господин пограничный комиссар, для нас речь идет прежде всего о нарушении государственной границы Советского Союза и недопущении подобных случаев в будущем. Но вы поймите, господин Гордеев, мы не можем отвечать за психически ненормальных людей. Его психическое состояние мы выясняем, и только после обследования будет принято решение о Мусе Нури. Назад! Мы, господин Гордеев, согласны публично принести извинения. Уважая добрососедские отношения, мы согласны передать вам мусунули Но как только будет закончены необходимые формальности, господин Гордеев, я вас очень прошу ускорить все-таки ход событий, потому что волнение в поселке. Местное население от нас требует выдачи преступника. И у вас осталось два дня. Господин Тагер, я предлагаю следующую встречу провести на нашей территории и именно через два дня. Я очень рад, очень рад. Ну, а сейчас мы вас приглашаем к столу отведать наш хлеб-соль. Скажите, господин полковник, а что будет у вас с этим крестьянином? Его повесят. Прошу. Что вы себе позволяете? Почему вы не приняли таких хороших условий? Но мне показалось, что они чересчу хорошие. Я доложу о вашем самоуправстве начальнику войск округа. Не могу запретить. Остались Костров, Лободюк, Урбанович. Друг друга не знают. Все трое в это время были в отпуске. Каждый мог быть и в узловозь, и изъять кассету на складе. Работайте дальше. Что еще? Попадайте, как воду канул, Владимир Васильевич. Уже три дня. Посольство поставили в известность? Да, но они не проявляют пока особого беспокойства. странно. Запросите сведения о нарушении границы. Уже запросили, товарищ полковник. Слушаю. Это я, Мария. Что случилось, дорогой? Я болен. Ты меня понимаешь? Болен был доктор, очень хороший доктор. Мария, я не могу ждать две недели. Где ваши бумаги? О, мои бумаги в надежном месте. Хорошо. Гуляйте. до завтра. Лучше на воздухе. Путевку я достану, не волнуйтесь. Я сама часто болею. Товарищ полковник, получено сведения с границы о нарушителях за последние дни. Хорошо. Татьяна Горонова здесь. Очень кстати. Давайте Таню и сведения. В Батуми шестеро грузин на яхте вышли в нейтральные воды. Устроили застолье с песнями. Нет. В кушке паломник шел Мекку. Не он. Нет. Нет. В районе Сахалина задержан японский баркас. Баркас нужно, товарищ полковник? Давайте. В Забайкальском округе задержаны двое рецидивистов. Пытались уйти в Китай. Ранили пограничника. Больше ничего. Ну и мелочи. В районе Джунгарских ворот задержали троих собирателей коренев с той страны. А вот еще крестьянин. Пытался укрыться в нашей территории. Уголовник. Этот. Что? Это он. Это невозможно, товарищ полковник. В докладе точно сказано, он перешел с той стороны. Да, еще сегодня его должны передать. Это попадаки точно. Только он был с бородой. Вы не ошибаетесь? Нет. Это невозможно, у меня профессиональная память. Вот вам карандаш. Дорисуйте. Какая, Какая у него была борода? Я совсем не умею рисовать. Выдачу Нури задержать. Немедленно. Есть, товарищ полковник. Зайцев, Летайте на границу. И вы вместе с ним опознаете на месте. Ну, а этих людей вы никогда не встречали? Нет. А попадаки вы больше не видели без бороды и усов? Нет. Хоть и постойте. Нет. Нет. Может быть, в компании друзей или вашего мужа. Кстати, расскажите нам о нем. Мы не живем вместе. Это мы знаем. Когда вы его видели в последний раз? А попадайки вам ничего не передавал для вашего мужа? Оливер Дюбуа. Мы можем, господин генерал, оставлять агента, даже если его ведут. Его надо срочно вытаскивать, иначе мы еще больше осложним адскую работу Блейку. У вас есть вариант? Да, сэр. Мы его проработали. Действуйте. Алло. Александр Евгеньевич, пожалуйста. Лободюка. Болен? Как болен? Бюллетень? Но я звонила домой. Алло, Мария. Слушайте, Саша, все в порядке? Как уже? Не надо волноваться, вы меня поняли? Вам достали путевку. Она у меня. Понял, понял, Мария. Спасибо тебе. Вылет завтра. Собирайте ваши бумаги, до встречи. здесь? Саша? Я тебе звонил, а тебя не было. Извини, но надо было срочно, я своими ключами. Взял? Да, в общем. А что, если не секрет? Да так, бумаги. Как поживаешь, Саша? Нормально. Командировка? Ага, в Брюссель. Город симпозиумов и капусты. Брюссель нравится? Да как тебе сказать. Отвыкаешь с трудом. Ты-то как? Поживаешь? А? а ты у нас, оказывается, канадский подданный. Скажи, пожалуйста, а почему я до сих пор не дебуа, а какая-то горолева? Ты знала. Послушай, Таня. Я знаю, что ты умный человек. И хоть немного еще любишь меня. Через два месяца у тебя круиз по Европе. В Риме я тебя встречу. У тебя будет свой дом. У тебя будет все, Таня. Все, что ты захочешь. Я думал, ты слабый, Саша. Я думала, ты просто мелкий эгоист. А ты выше. Ты просто подонок и мразь. Таня, ты пойми, но, но кто я здесь? Никто. Так. Дрянь. А там я Там я богатый человек, Таня. Очень богатый. И свободный. Давай, начнем все сначала, Таня. Надо же. Жена шпиона. Таня, тебя нельзя оставлять в таком состоянии. меня никак нельзя убивать. Потому что если ты меня не убьешь, я тебя не выпущу отсюда. И Куда? наделал, Сэш. Какая нелепость. Я все написал. Этого человека я видел впервые. Передал кассету и все. А вот это с бородой. Я не видел никогда. Я рад бы помочь, но чем не знаю. Ну, предположим, вы не знаете. Ну что, Альвер Дибоа, сейчас вы уже гуляли по бродвею к новой жизни привыкали. Много хоть заплатили? М? Много. Но я все деньги переведу. Если вы позволите. А вы поторгуйтесь, поторгуйтесь. Чего уж там. А чего торговаться? Я, я готов помочь. Разумно. Танечка, кофе, пожалуйста. Так говорите, готова помочь? Алло. Алло. Таня! Кто это? Таня, это я, Валерий. Здравствуй. Тут жара жуткая! А у нас дождь. Ты все золото моешь? Таня! Я соскучился очень. Соскучился? А при чем здесь я, Валер? Зачем ты мне звонишь? Я при чем? Таня, что случилось? А ничего не случилось. Ты мне больше никогда не звони. Таня! Слышишь? Таня! Слышишь, золотоискатель! Алло, мам, ну ты не беспокойся, письмо должно прийти. Вот сало не надо отправлять. Ну пропадет. Спасибо. Пропадет здесь сало. Ха, да здесь жарко. Ха, да не жарко. А жарко, мам. Жарко здесь. Мам, ну все. Ну, значит, все, мне идти уже нужно. Да. Ха, хорошо. Ладно. Капитан, Ленинград, второй телефон. Поцелуй, ну, мам. Давай. Алло. Слышу. Здравствуй, как ты? У меня все хорошо. Как ты? У меня тоже все в порядке. Отец в море? В море. Я сынок с Таней познакомилась. С какой Таней? С твоей, что провожала тебя. Очень красивая. Мама! Товарищ прапорщик, а как вы сами думаете, что мы ищем, а? А то мне сегодня всю ночь клады снились, А? Времени в обрез. Вся надежда на нас. Но искать надо так, как будто спрятал. Надежно спрятал. Здравия желаю. Здравствуйте. Майор зайцев. Добрый день, Кулай, капитан Белов. Майор зайцев. Добрый день. Добрый день. Прошу вас. Это он? Да, это попадаки. Он проходил таможный досмотр в аэропорту, а потом я его видела в баре. Вы уверены? Абсолютно. Где кассета? Бантнерде. А что за кассета? Ну, это, наверное, то, что мы ищем. Где спрятана кассета, которую вы получили в Ленинграде? Ленинград Талден из Банденерия Увести задержанного. Инналаху Алиман Хаки. Аллах все видит. людей подбросить не надо в этом квадрате пусто вы мне вот этого оставьте сапожникова смышленый парень мы с ним вдвоем погуляем тут дело принципа то кого давай действуй на тебя надеюсь Рад приветствовать вас, господин пограничный комиссар на Советской земле. Ну, спасибо. Спасибо, господин Гордеев. Рад видеть вас в добром здравии и быть вашим гостем. Прошу, благодарю. Как нам удалось установить, задержанный Муса Нури прибыл в Советский Союз туристом, а пытался уйти нелегальным путем. Зачем это ему понадобилось? Вы знаете лучше меня. Это только слова. Где доказательства? Я хотел бы видеть результаты вашего расследования сейчас же. Пожалуйста, учитывая наши дружеские отношения, мы облегчили вам работу. Каким же образом? Мы перевели копии документов на ваш язык. Прошу. Господин пограничный комиссар. У вас находится душевно больной человек. И если это на суде подтвердится, ваше государство будет обязано взять на себя содержание малолетних детей убитого. Медицинское обследование шпиона показало, что он вполне здоров. Мы давно питаем дружеские чувства к вашему народу. Я думаю, мы можем договориться на нашем уровне. Нет, мы не договоримся. Вот вам еще улики. Но это не есть доказательства шпионажа. Ну, мало ли что, взбредет в голову психопату. Это все слова. Где вещественные улики шпионажа? Об этом мы сообщим в свое время. А сейчас... Мы имеем юридические основания, установленные нашими законами, задержать Мусунури нури для дальнейшего расследования. Соедините через спутник с Амстердамом. Кнут? Кнут слушает. Это Блейк. Как дела? Спасибо, хорошо. Как Лизи? Тоже хорошо. Есть работа? Да, Кнут. Собери своих парней, человек пять. Опять Африка? Азия, Кнут. Азия. Ты меня понял? Ну как, поживаешь, Белов? Я вижу, ты много золов Я с этим делом завязал. Жил, ушла. Да? Обижаешься на меня? А чего обижаться-то? Обижаешься. Слушай, а где твой дома? А, а ну-ка давай показывай. Поехали. Поехали. Выходи за меня замуж. Ты все еще собираешься на мне жениться? О, героический ты человек. Значит так. Сейчас у меня служба. А ты приготовь ужин. Жена замполита тебе поможет. Зовут ее Лариса. И к вечеру жди. Понимаешь, Валерий, у нас горе или радость Что такое? Приехали свататься, понимаешь? Вот жених. Вон, гости, хорошие люди собрались И я хочу, чтобы ты, ты был моим гостем. Приедешь? А кого сватают? Рузанну. Рузанну, кого еще? Не Сусану уже. А где Рузанна? Дома? Дома. Сидит и плачет. Подожди, ничего не понимаю. Она что, согласна? Конечно, да. согласна. А Конечно, почему плачет? У нас, понимаешь, обычный такой. Понимаешь, обычный. обычный. Приедешь? Ну, что у тебя? не поймай. Не боишься? Как-то не думал. А я вот боюсь. Ну, осталось еще два участка. Неужели ничего не найдем, а? Товарищ праборщик. Проклятие, они все ближе к отметке 903. Через час русские могут взять кассету. Операцию начинаем немедленно. Группа Кнута ждет сигнала. Как, Сергей? По дому скучаешь? Скучаю. У матери. Кроме тебя, есть еще кто? Да, две сестры, двойняшки. Не различишь. Да все равно, какой с них толк? Хоть, только хлопоты одни. Какие же? Ну, как какие? Один накормить надо. Фу. Вот, отслужу, заработаю и выдам их замуж. Как же ты их различаешь? Та, которая повредней, Варька. А вторая, значит, Любка. Кассету надо брать срочно. Если русские найдут ее, нам не сдобровать. Это невозможно. Почему? От провала мы не гарантированы И что скажет общественное мнение? С русскими надо бороться пулями А не общественное мнение Авантюры наши солдаты заниматься этим не будут Хорошо тогда это сделают ребята Кнута Это может привести к конфликту У нас есть другой выход? У нас его нет Чего вы боитесь? Мы живем здесь А вы всего лишь гость, сэр Ошибаетесь, полковник? Мы здесь надолго Ну, хватит Не считайте меня за дурака Провокации я не допущу ну ладно. Вот санкция на проведение операции. Ваши шефы смелее. Почитайте. Я никому не позволю командовать мной, и вам в том числе. История чтит поступки, мой дорогой друг, а не болтовню. Жених сначала свеклу попросил, потом пришел и попросил сосиски. А потом я сказал, кебаб не хочешь? Я... Давай, командира. Первый, первый, я пятый прием. Первый, я пятый прием. Давай. Будете говорить. Да, с парапарщиком Лебедевым. Первый, я пятый. Товарищ капитан, нашли. Почему открытым текстом? А каким текстом мне еще говорить? Товарищ капитан? Виноват. Понял? Возвращаемся. Ну, наконец-то! <с1> Молодец. Я села. <первая>. Алло. Лебедева. Да <свистрия> ты что? Приводи машину. Застава в ружье. Застава в ружье. Быстрее, ребята. Быстрее. отряд доложил? Так точно. Вон они, товарищ капитан! Стоп! Сапожников прикрывает, Я... езжает озеро! Кабет за мной! поднять по тревоге быть готовым к действиям оперативную группу и десант к вертолетам оповестить всех обстановку докладывать генералу рудковскому Случится, mm -hmm. правда, Настенька? Танечка, вы далеко? Я, я только посмотрю. Только не уходите за территорию. Mm -hmm. Лебедев, Лебедев, на, держи. храни как зеницу ока. на срочную машину остальных вторым вертолетом мама мама Охрана границы СССР является неотъемлемой частью защиты социалистического отечества. Государственная граница СССР неприкосновенна. Государственная граница. И в мирные дни она не знает покоя.